Всем привет, с вами Макс Риск. Мы продолжаем одно сердечко потрачено, остается две сердечки и конечно же плюс на битва Нужно еще 9 штук и вот. Получается Макс Риск. Макс риск получает 30 кубков, там вроде мало. Нет, это за каждую битву. Это за каждую битву. Максимум собирает 120. То есть еще посчитать. Вроде это 6-7 получает баллов. Ну, вроде бы 6. Может быть даже 7. Возможно, он там еще не доиграл до конца. Мы с вами доиграем. И покажу, что реально победить можно. Без накруток. И без чего-то там. Все бои будут записаны. Обещаю, что будет. Все справедливо. Так, да, я знаю, кого брать. Потому что я уже все изучу. Кстати, я помню, тут мы с вами серию серию еще не вроде бы не выложил третья серия он там сохранится мне папки потом обещаю что выложить все будут классно так да, конечно же потом построим ну, в принципе если желательно построить сейчас катарм, потому что уже скоро скоро накопим это все дело И там все-таки время 10 секунд 15 секунд пока это монт туда уже все построится давай давай давай давай пована а, уже три почему три ладно нормально так, сюда, будет десятку уже 11. Конечно. Я тут э, специально сделал, что прям по-быстрому. Так, точку сбора меняем. меня Не волнуйтесь, то не будут псы, потому что максимум э, 20 колод. Там нет псей. Как я замечаю, их там вообще нету. У нас тут есть герой, который нас спасет, так считаю. Что у нас спасет. Просто верим, друзья. Что ж поделать? Верим, верим. Эй. Спасибо, да, да, да. Это хватит нам, потом хоть закончится Не, -не я хочу до сначала Вдруг он буду падать две, две, две, две. две казармы есть, окей Это стабильная тактика, так я ее называю Стабильная тактика Точка сбора желательно поближе, чтоб прям Вы врага догнали Ему копняк дали Прикольный девиз Прага догнали и копняк дали. Так, он что-то ищем. а так лагает? Реально что-то лагает. Эй, почему -э -э -э -э так? Так, окей, вы. вызывать ну, призывать, конечно, их. Так, попались. Слушайте, тут сразу пушками. Он купонял. Нет, нет, нет, я все понял. Нет, я не понял, ты сейчас получишь копняк. Нет, я понял, не получишь копняк гнет тут значит да нападает секретно это построй базу вдруг он там нападет? Эй, секретно как мышка мышка на что пиво там генерашн нужен я понял генерашн воська давайте погодите погодите я вас не отправлял так ладно ну конечно на, ломайте у он нас от он на он получит скопняка типа того конечно хочу самое сильно сначала нужно хоть подкреплением вызвать но это тоже канал поломаем почему бы нет что прям сразу не нападал своей артой для длина кого быстро не будет ждем башню конечно же. нет поэтому будет крышка ага саву запустил окей вы вырубайте я саву тоже запускаю вдруг эти что-то буду думать именно вот именно врагов да все врыв у нас окей минус на солдат он тоже так берет обычных волков орков наездников кстати тут есть одно обнова, я вам не рассказал извиняйте обещаю что расскажу так вот Наблюдай за всеми вдруг он тот тут да сюда нападет. Вот очень плохо. А, я чуть не козормуниструю Не призываю ничего. У нас напал. Блин. очень нужно еще сбор точки меняем здесь это у меня брак там Ха -ха -ха. ловите врага давай давай до конца рубайло копняк ему давай Пошел он пошел вот, капец как смешно. Все, обратно на базу. Класс, было классно. Он думаю что мне тут база, оказывается, и другую базу строит, такой секретную, типа того. Так призываю, достаточно гуно. Хочу уже гнола этого сильного персонажа. Взять. Призвать. хоть одного, спасибо. Там же нет такого сердечка. А есть сердечко. Но я думаю, что у нее нет сердечки. Если есть, то плохо, конечно сбор точки меняем вдруг враг там передумал человек. но волки давай тактику ну давай макс риск новая тактика и секретная и непобедимая тактика макс риска отступайте веська отступайте сова отступай нет я атакую уж. уже атака Пока. там никого нету. Давай. Может только ты можно подать. Нет, нет, базы нет. Скорее всего, там база. Нет. Он базу не строит. Войска. Я понял отводишь уж магнитолу, блин, он все раскрыл нас. Бегом туда вот. нормально и по-быстрому, и по-быстрому ну, что Урубать. всех! Урубать попался! А ну иди сюда, хитрый сочка! Сейчас на работу фарбован, чешоп делать, атакуйте Урубать! Урубай всех! Давай, по-быстрому! пару казам вот тут базу построим атаковать конечно не будем зачем он там отдохнет ну, в принципе можно атакуйте да вам, стройте. Два отряда. берет тогда. Прыжок. Вера. Ага, пушки две. Нормально. Ага, машина здесь. Что Угу. Я арку вырубал, но что они скорее всего сильные, чем эти вот другие питомцы вражеские. Что там? Пошлите, атакуйте. Враги тут. Сразу вырубайте. Ладно. Все равно отступайте всем. Скорее всего, желательно... И призвать что-то делать вдруг он нападать будет снова подай не а вот смотри и за изо всех по регенерируде всех желательно построить еще одну мазу и побыстрему давайте, ему давать ему шанс или отдохнуть или же атаковать в принципе идем заметим сразу в Так, мы на половине дорожки равна. Ужайте все. Бомбов. Я по полному просто идите. И заканчиваю катку. По-быстрому желательно. Бом, карта красивая. Так, рубаем, конечно, регенерации. Нам нужно будет регенерировать эту шкупку. Для нас. Пригайте. Эй, вы, волки, отступите. экономику гген опасибо на баранчи чувак на раньше не стоять тут Ставай, пой блин давай подаваться так у них что есть у шахудок странно а шахудок вроде бы там не было есть ну но ну нету шахудок смысле почему кого-то в шахудок у меня нету как это так понимать а? разработчики что-то как-то возможно всем колба отдельно значит кого-то нет такой колба этого демона это конечно отлично потому что я получу награду свою. так уж получаем квестики заработаем очки пошлите еще одну катку сыграем у нас так уже короткие ролики были хватит коротких так, так, так, давай, одну. тем более это испытание нужно показать что мы можем выиграть я уже выиграл две испытания получается что я уже получаю 45 баллов заместить я догонил лидеров Стойте, давай не жди. Жди. Да, титул уже 45 пока что. У меня вот 50. У меня 45, потом будет 60, да. Что это такое? 2 против 1? Не понял. Реально? Стоп, подписчики Что такое, что будет? 2 на 1? Вы прикалываетесь? Не, я такой не подписываюсь. Там что было показано 2 на 1? Я то видел что-то. Меня Я не имею Я один там был, два здесь было. По-моему, галлюцинации. Потому что то не может быть две базы. Угу. Но мне страшно было... Эх, было как страшно. Давайте казарм по-быстрому. Наш тактика. Ну, вот сразу камушка, думала а почему так нестабильно? А почему? Вот почему. Потому что... Это карта с 12 человек копателей, Но, блин, ладно, нормально. на ну, конечно, что-то еще построить. вот. так вот, точки меня, кто построит, а нормально, вот так, крепили прямо так вот. они а не знаю, где мы находимся, все нормально, знаете, мы находимся, может даже две точки. вот прям такую вот. ага, сейчас едным штукой нас будут замораживать ледяным льдом будет очень опасно так где он, точку так вот больше больше наращиваем армию а почему у кого-то есть есть псы то да пошел тут сами разработчики вы сами говорили что не тут псы разработчики так, Что это Что это? Ну, блин, вот таких. Что? Что получилось, а? Да, еще арманы будут строить. Понял, что у меня есть слабость, поэтому заключается наращивал не наращивать об обратно, ну, то что он думал играть нас. Emissions. По моему волк генерируется автомате 188 база Так он ну, так потерял там кучу войн, нормально. А мне а мы тут экономим войны. О, oh, бедняжинс. не успел нужно еще одну базу под кейли что? что? там? не нападаешь на нас не армаду строишь не совы допустим, давайте совы запустим вверх он тут так невидимо смотрит на нас я так ухаюсь не, я хочу слово запустить на всякий случай. Малузник. Моисдник. Борг малузника. И, и, и Туда. Сова, пожалуйста, проверьте эту базу. Тихо. Мы ну, а где мы находимся, мы нет. Так, никого. Ну Давайте больше орков, конечно, звать нам. Уже мощно звать. Проверим, чем он занимается. Я думаю, что можно призвать сильного героя. Нет, значит, тут он тут не строит ничего. Будет тут он строит. Проверь, пожалуйста. Ну, он тоже васиха я да видит угу. все пока все понял собирает отряд собирает. слушай он собирает отряд на больше 8 Так, ну в принципе пора уже что-то разрушать ну, канулку, например. След ну, ничего не слышно. Что-то нужно думать тут по быстрому ложам. Ну, потом наблюдайте. Пожалуйста. Угу. Проверьте базу. Желательно, конечно, зайти демона. Он готовит бой, он готовит, окей. Ай, готовит. Мы нападем на него. Не подождем. Кстати, да, можно еще подождать. Не напасть. напасть. чтобы он там разволновался. Все же тут атакует. На всех. Так, давайте-ка. Поэтому отвлекается. Отступаем. Напали все. И хватит с этого. Ч было? Я такой Ха -ха -ха". Страшно. Тебе. Так, вы должны мы ресурсы забрать, что прямо уже определять семью. А, он должен ресурсы подавать нам. По-моему, все тут сильно Нечем кого-то посылать на войну? Так, а тут можно что-то построить. Пишите, проверьте эту базу вверху, там еще. Тем более в болт посмотрите. желательно что-то тут еще построить эй как там ничего. тоже ничего стройте производите набирайте. тут в принципе можно что то построить ну, окей как хочешь я там проверю тоже ничего надо что-то ломать, надо. Такое что надо. Что Никого? Хм, интересный человек. Вернемся обратно. они да, не, нет, я не я никакой там вор, <соценно>, который возвращается обратно. <соценно> Такая <соценно> с -с -с -с -с пословица. Не, не, я просто так, и что? прийти сюда вот к тебе <соценно> и напасть. <соценно> внезапно так вот так скажем сделать. Он такой, чё, сколько войск не заберешь, и такой, ох, вяжь крышка хорошо шутка давай давай а так он и на мне напал о стоп а ты, а ты не припрощу, чувак сука тела дочница О, майга, моего чего происходит у вас бро ты просто всех врубаешь нет блин Блин. А, реально сейчас выживать вниз. Давай, давай, врубай. Откуда я знал, что он уже на нас нападает? Пожалуйста, призывайте. Поскорее бы. Поскорее бы. А, ремонт. Не сможешь. это там экономику вы нарубил. Что там? Сова, пожалуйста, наблюдай за всеми. там блин. Хм, хм, хм. А, да, да, понял. Какой агрессивный. Сбор точки меняем. И ждем, хватит с этого момента. Хватит. Войсика здесь. Классная была битва. Куча лучниц. Я думаю, что у меня капец, оказывается, нет. Как-то он не хочет сдаваться. Ну-то окей был, сдавайся. Эту постройку что-то интересненькое. Даже буду призывать. Generations. Тут что-то можно выдумать. Призыв. Давайте точку сбора поставим здесь. Войска. Давайте все здесь. <coughs> Для удобства. А Сава расскажет нам что-то еще о новом данных враге. Данный врага. На нас напали? Снова напали? А, сами. Не, ну можете конечно атаковать в принципе это как то как вам скучно и так все захватили проатаковать. атаковать вот а, чем тут база строится на все поздно Ага. сколько тут у него встречи приходите танцуйте перед ними Нужно просто врубать армию лучниц и армию у него там куча армию просто вырубать сильных хай врубает такие вот скандартники mm -hmm. mm -hmm. пол армии в я в шоке веселья хочу желательно всю всю карту захватить что потом он не перестроился и не захватил обратно что-то новенькое ага. а ну-ка сюда идем воськам. Да, врубайте и его, и войска его, и экономику его давайте на него а то слишком умер борзы. Да, да да, именно регенерашн нам помогает У -у -у. противостоять нас нам что нас? Тут наверное, базу не строят. А если я построю, то все. Ему будут карды, как я понимаю. копатели идут копать. А, точнее, разрушать его. Он не сдается. Окей. Это, конечно, хорошо. Контент пойдет. На. Сдавайся, бро. Раньше не назвал брок, кстати. Ну, все, вообще атакуйте. Ну ладно, возвращайтесь. Нам и так хватает, в принципе, призыв. Но я не знаю зачем. Хай будет. Атакуйте. Давай. И на этого еще, если можно. Давай, давай, давай, давай, давай, давай. И на этого. Чтобы он просто тратил, тратил и тратил. Даже тебя взять. Так. А потом уже пойти врубать эту базу тихоньку все сдался окей М -м -м -м. А, интересно 23 минут ролика отлично сюда всем за просмотр а с вами макс риск макс риск выгнал или победил этого лидера по-моему он тут вообще лидер ау я тебе вроде по вон 45 а я 6 получил скоро всех догоним всем удачи пока увидимся в следующем ролике